В чешской, австрийской, германской кухне есть очень популярный десерт. Вы его тоже, наверное, хорошо знаете. Это штрудель. Чехи пошли дальше всех. Они штрудель делают не только с яблоками, но даже с мясом. Я же вам все-таки предлагаю сегодня испечь классический штрудель с яблоками. Для приготовления штруделя нам понадобится слоеное тесто, изюм, яблоки, молотые сухари, размягченное сливочное масло, сахарная пудра, сахар, лимон и корица. Приступим. Яблоки очистим от кожуры и семян и мелко порежем. Порезанные яблоки Польем лимонным соком. Для этого разрежем лимон на две части и будем использовать одну половинку. Теперь добавим сахар, смешанный с корицей. Количество сахара можно регулировать, если яблоки сладкие, то не обязательно добавлять все необходимое количество, можно по вкусу уменьшить. Снова все перемешиваем и добавляем изюм. Начинка готова, теперь нам необходимо раскатать тесто. Посыпем стол мукой, чтобы тесто к нему не приставало. И начинаем раскатывать. Муку подсыпаем по мере необходимости. И стараемся раскатывать таким образом, чтобы по всей площади тесто было одинаковой толщины. Тесто мы подготовили, теперь необходимо на него выложить начинку. Чтобы во время выпекания оно не намокало, предварительно посыпем его с сухарями. начинку будем выкладывать на середину теста оставляя по краям около 5 сантиметров для того чтобы начинка во время выпекания не вытекла. Ну вот всю начинку я выложила теперь начинаем скатывать рулет. краев мы защипнем, чтобы начинка не выпала и можно перекладывать напротив. противень. Кладем мой рулет обязательно швом вниз. Выпекаем в предварительно разогретой духовке температура 180 градусов, время около 40 минут. Через 15 минут после начала выпекания можно смазать штрудель растопленным сливочным маслом. Прошло 40 минут, штрудель готов. Я его уже переложила на доску, теперь пока он горячий, его надо посыпать сахарной пудрой. Чтобы не было великое искушение сразу его разрезать, подождите минут 10, а потом подавайте на стол. Подписывайтесь на канал. Скоро на канале конкурс среди подписчиков. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить.